интриги расследования, показать все, что скрыто. Обсудим, ребят, с вами последнее интервью, которое было проведено со звездой, которая постоянно в шоке, который грустно последнее время, что ее часто обманывают и обижают. Но ну, не об этом, не об этом. Ребят, посмотрим, посмотрите, как относится администратор вообще к этому серверу. Какая у него мотивация развивать проект и вообще общается, как он просто на аудиторию в тысяч человек. Это просто в шоке я был от этого. Просто посмотрите, как он разговаривает, пожалуйста, вот-вот, пожалуйста, вот. поюмами вашими вот этими всеми штуками, которые мне абсолютно непонятны, мне интересно. Чем больше людей, тем больше проблем. Либо нет времени для болений. Что У нас нету кланов, у нас есть просто игроки. Мы не знаем ваших варов, политик, нам по одному месту это все. Ну, типа, есть куча, где, где вам нравится, вот туда идите. Я с друзьями провожу время, что я должен сейчас это выпасть. То есть я вообще в принципе очень сильно выгорел по поводу линейки, астериуса. Мне вообще надо делать это все. Не нравится. Чемодан Москва, знаешь, типа. Я бы просто после этих слов ушел из проекта точно, честно вам говорю. Я сам играю на нем, но я уже жалею, я боюсь. Что может произойти каждый день? Ребята, до этого было открытие с сервера Астериус, тоже было открытие лет 8-9 назад. Посмотрите, что администратор говорит. Все играли так же, онлайн был жесткий. Посмотрите его ответы, что он говорит насчет того, что произошло с этим серваком. Я просто в шоке. Простите. У нас был взлом, нам взломали. Полностью была скомпрометирована вся наша безопасность. И нам взломали все сервера, и все удалили. То есть, абсолютно все, со всех серверов. Ребята, я просто в шоке. Ребят, также следующая новость, от которой вы просто офигеете еще больше, чем от всех этих... Посмотрите, администратор говорит, что Витя гнома забанили, правильно, гнома забанили за Антарасы, интера, за который ему передали, но потом поняли, что он не виноват. Чувак просидел в это 10 дней, просто не играл, не развивался, все было заблокировано персонажей. И посмотрите, что администратор говорит ему, какие, какую он ему выдаст за, это, за, за эти 10 дней ошибочного бана, что он ему даст. посмотрите, послушайте, что он говорит, это просто бред. Если ты по улице и увидишь, что лежит чемодан с деньгами, поверь мне, тебя будут кошмарить в отделении или каком-нибудь подвале столько, и ты будешь рад, что тебя просто отпустили. Ну тогда пошел нахер. Может его забанить обратно, вот и компенсация будет. Ребят, показать все, что скрыто Как так можно было вообще Относиться к этому проекту И вообще насрать на все получается Ребят, и самая последняя новость Посмотрите, что один петушок В интервью с ним предложил Вы представляете, этот человек Сам раскачался в рифте И предлагает его нахер закрыть по пофиксить, закрыть, э удалить ножку, чтобы там просто было по 7 мобов за 10 минут и он еще утверждает то, что там без конца, туда заходишь, выходишь заходишь, выходишь, кача по кд я играю на этом сервере соло я пать ищу по 2, по 3 часа на 10-15 минут кача почему рифт и заи, e, которые убивают вообще суть этой игры линейджа, почему вы не хотите убрать это с сервера, и я там сам формлю да, и, и мне это не нравится, и другим людям это рифт нахер Да ты больной блять Ты подумаешь, что ты несешь Ты прокачал своих всех чаров до 74 уровня А давай мы уберем рифт Но при этом весь твой клан Опустим до 50 уровня Чтоб ты заново блять качался И ты такой О нет я не согласен А где рифт я пойду в рифт качаться Я так не согласен Сука просто блять Честное слово дай бог терпение. Показать все что скрыто В студии был Егор Юс ребятушки